друзья мои всем привет сегодня значит состоится очередной поиск автомобиля приехал александр сейчас с ним будем встречаться вот такая вот каша происходит на рынке ну здесь еще нормально здесь не каша резиновые сапоги ожидание и реальность да что на дроме что на зеленке сегодня посмотрим поиск будет сложный нужен будет почему сложный поиск потому что будем искать honda везель это будет 13 14 15 может быть 16 год не с рынка бюджет минимальный миллион 200 000, ну максимум с натягом миллион триста 4 воды не 4 воды не принципиально 4 воды я сомневаюсь то что будет хороший за эти деньги но будем смотреть я так думаю найдем и передний передний привод значит посмотрим в каком они состоянии продаются с какими пробегами на пробеге 30, 40, 50 тысяч идеальное состояние рассчитывать не стоит. Не стоит. Я думаю, пробег будет в районе соточки. И однозначно будут какие-нибудь нюансы по кузову в плане покраски. Возможно, даже будем рассматривать r -ку. Здесь, конечно, огромный плюс то, что человек, то, что клиент, он приехал, он сам видит своими глазами. Да? То есть мы вместе ходим, мы смотрим автомобиль, воочию, вот, пожалуйста, автомобиль стоит перед нами. То есть потенциальный покупатель, потенциальный покупатель видит все косяки с автомобилем. Но ну, а дальше попутно, что успеем, то есть нужна будет и постановка автомобиля на учет с ГАИ. Но я думаю, что вряд ли мы это успеем сделать за день, потому что на рынке автомобилей. Мало, именно под этот бюджет, еще и в такой комплектации. Кстати, насчет Z, если честно, я тоже сомневаюсь. Поим кататься по городу. В общем, что успеем сделать, то обязательно сделаем. И я хочу вам напомнить, друзья мои, на вот такую услугу на целый день. На целый день записывайтесь обязательно заранее. За две за три недели, за месяц. Значит, прошли мы уже практически пол рынка пару вариантов у нас было. вот один из них четырнадцатый год, он 12й месяц. не знаю, аукционник не проверял. три с половиной балла указано. сто один миллион сто шестьдесят пять тысяч. у него крас крыла переднего левого и замена крышки багажника. это конечно не зетка. я сомневаюсь, что мы z найдем, если честно. что у него лето налетел он. И рядом стоит тринадцатый год, черненький, 89 пробег, он без линз, миллион сто. В смысле линзы? Что? Смотрим. А, по Прочем, прошли мы уже пол рынка, как говорится, ожидание, реальность. Что скажете? Да, реально. В сравнении с дромом, что там написано, мне кажется, это нереально. Лучше ехать сразу сюда и смотреть здесь. Ну, мало, действительно, мало машин. Как бы задача еще такая стоит непростая. Хочется Z-ку, но z я сомневаюсь, что мы найдем. В общем, смысл в том, что мы сейчас пройдем до конца по рынку. Если на рынке мы машину не найдем, прыгаем в автомобиль и будем искать автомобили по городу. Посмотрели по дрому, по дрому по Владивостоку стоит несколько вариантов. В принципе, даже довольно неплохие, поэтому дальше все покажем. Нашли первый, первый по параметрам то, что хотели, 2014 год, 1 320 0. РУ3 он передний. Передний привод RU3. 4 ВД идет RU4. Значит, по аукциону он идет целый, пробег указан на общем 100000 тысяч. 100 пробег. zk То что нужно, 1 320 000. ну может отдаст будем смотреть то есть на заметку его берем берем пока берем на заметку его Здесь, что мы искали самый лучший пока вариант пока да к сожалению это, это самый только самый... один вариант да пока только один вариант машины есть много эти мы ищем не проходной год Про... проходных годов много по деньгам еще смотреть, надо искать еще по деньгам. Что это? По дрому надо еще присылать рублей 200. 200. Ну, смотрите, по дрому сейчас мы с вами разберемся. По дрому я вам покажу, как правильно искать надо. Сейчас мы закончим? Да. Я серьезно. Да. Ладно. Потому что я сомневаюсь, что там очень много автомобилей на дроме. К этому мы вернемся. Попался нам вот такой вот вариант. Это 15-й год. z двести шестьдесят гибрид гибрид пробег 104 тысячи такой модный модный на коже на рыжей ну, духи да как бы порепаны слегка но на данный вариант а на данный момент это самый лучший вариант То есть, как бы ребятам он нравится но это действительно так да по соотношению цены неуделанный салон в принципе в принципе у него есть окрасы Значит, по статистике он 4 балла Но здесь ничего не указано вмятин какая-то была тут на двери в общем крашена дверь дверь не по моему крыло сейчас посмотрю а, дверь передняя левая немного она пошпаклевана понизу тут какие-то японец положил модные накладочки такие а нам бы выкатить его чтоб двери пооткрывались посмотреть его нормально Двадцатку, 10, 20. Если будете забирать то... ну нормально, уже двадцаточки есть. Вот здесь у него шпаклевано чуть-чуть по низу. Сейчас будем выкатывать резина лета. Cat. тоже что -то у нас под конец рынка стали появляться 16 год гибрид передний привод миллион 290 тоже z он белые белые вставочки тут идут подогрева антиюз кнопка старт аукционик лежит аукционик не проверял я не проверял а, нашел окрас капота пробег 120 тысяч три с половиной балла аукционик будем проверять обязательно вот такие дела вот так машины стоят то есть варианты, которые нас уже устроят, есть у нас парочка на заметке. будем выкатывать и смотреть. Тут, конечно, не идеал, не идеал, но довольно неплохо все. Белый цвет он изначально в Японии продается дороже. Итак, еще один 14 год полторашка гибрид миллион двести сорок девять. 4 балла но пробег у него 140 тысяч два окраса по левой стороне есть в аукционном листе все указано машину не открывали сейчас если понравится будем смотреть посмотрели повнимательнее уже данный автомобиль 15 год z -ка, Z. -ка. сейчас идут тут споры по поводу торга хотим 20 пока скинули 15 отдаю да? отдают отдают его 1 1240 и так но ну, не идеальный конечно есть как раз двери с переходом на эту дверь остальное все идет целое. резина лето лето сейчас будем брать покупать зиму и посмотрим что у нас по времени что будем успевать нужно поставить в гаину учет ну и сделать Привет. то небольшую Перед дорогой. Посмотрим все, что будем успевать. Покажу вам салом. Еще раз покажу аукционник. Автомобиль достойный. 1 миллион. 240 тысяч его отдали. пятнадцатый год. Резину также прибываем на месте. Сколько обошли за колеса? 40. 45 тысяч с работы слетел, да? Да. Ну, резину, резину взяли Китай. Китай но новый. 45 тысяч. Отбалансировали, поставили. Все полностью. Только отдали 45 тысяч, все полностью забортовали отбалансировали и на машину в общем, за ваши деньги все, что хотите, да? Да. <свят> <свят> что вся проблема в том, чтобы выехать. Как бы здесь под уклоном, несет. Вот оно что делается. Вот у нас участок вот такой вот проблемный. Сегодня УАЗик ехал. Кое-как проехал. Потом, Пока идем. Все, все, ну, вот так, пошел, пошел, пошел, пошел. Отлично, прошли. Да. Вот, казалось бы, снежка, снега тут потихой. Вот такие вот проблемы. Газу! Также я вам напоминаю то, что скоро будет розыгрыш как наберем 10 тысяч подписчиков на моем резервном канале. Поэтому, ребят, не забываем подписаться. Ссылочка на канал в описании канала и под этим видео. На рынке жесть творится, полная жесть. На лете не знаю, как тут ездить. Вроде бы снега выпало немного. На дорогах, на дороге просто жопа. Такая вот каша здесь. У нас что, как обычно, зима кончается, снег упадает. Заехали обслужить. Значит, поменяет масло сейчас в работе. Ключик второй. И все. На этом. ох немного неудобно смотреть либо друзья мои завершился очередной подбор автомобиля вот подбор состоялся ребята оставляю сейчас поеду сделают сделаю отключик ключик мне нужно уже ехать и решили все таки сначала хотели в роботе поменять масло а, решили менять везде и жидкость тормозную проверить и в двигателе масло поменять поменять масла фильтра в общем короче говоря подготовить автомобиль путешествие к дороге а, сейчас поеду сделают ключик и сегодня сегодня уже рванут на сегодня друзья все Будем заканчивать. Всем хорошего настроения. Не забываем про розыгрыш. Не забываем подписаться на мой второй канал. Также не забываем подписываться на инстаграм, на телеграм-канал. Всем хорошего вечера. Всем пока.